Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля! Скоро Новый Год и наконец-то пришли мои няшные покупочки, которые я хочу подарить друзья. Все ссылки на данные товары будут в описании под видео. Обязательно потом загляните на данный сайт, может быть что-то выберите и себе. Я заказала 5 предметов. Во-первых, это очень интересная игрушка, жду. Потом заказала котика, который спит в своей сумочке, также... Котик-Антистресс, часики, и браслетик. Если нравится видео, обязательно поставьте лайк, я буду очень рада. И давайте же посмотрим их поближе. Я как сказала себе вот такого вот прикольного ждуна. Он сделан из интересной ткани, на бархат похоже. Очень приятно держать его в руках, очень хорошо прошит. Все здесь у него складочки есть, очень хорошо также сделаны ручки. Они у него здесь сложены вместе. И также очень красивые глазки. Необычная игрушка, 22 см. Мне очень понравилась приятно сжимать ее в руках. Также я заказала вот такого вот интересного котика, который спит в своей корзиночке. Я правда думала, что он немножко будет большего размера. Он такой маленький, у него симпатичные ушки и носик такой розовенький. И сам он очень пушистый. И еще он поет песенку. Мелко. Вот, вот такой вот котик в корзиночке. Тоже необычная вещица, которую можно подарить другу или подруге. Еще я решила заказать антистресс в виде котика. У меня уже много таких антистрессов, но такого еще не было. С разными ушками, тут черный тут рыженькая, очень интересный и тоже очень хорошо мнется и хорошо растягивается я люблю лично такие антистрессы приклеивать на чехлы для телефонов и потом ходить с ними необычно и прикольно и также в этот раз я решила заказать часики чтобы подарить их смотрите какие они красивые блестящие и здесь еще вот такие вот красивые ремешочки и бусинки то есть очень обычная вещь и подходит, очень хорошо одевается на руку с помощью застежки. Очень необычная и красивая вещица. Часики, кстати, стоят очень дешево. И доставка бесплатная в России, поэтому скорее заказ.